Привет! С вами интернет-магазин Keramis. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем от немецкой компании Grohe, модель для кухонной мойки EUROSMART Cosmopolitan с артикульным номером 32 84 3000. Смеситель Grohe – это высокое качество и стильный дизайн. Каждая модель – это уникальный сантехнический товар, разрабатывая который, производитель проделает кропотливую работу, учитывая каждую мелкую деталь. Их хромированное покрытие подчеркивает современный стиль и удобную форму. 35-миллиметровый керамический картридж также изготовлен по фирме на специальной технологии ГРОЭ. Качество деталей и элементов для управления соответствует европейским стандартам качества и обеспечивает долгую и непревзойденную работу смесителя. На корпусе смесителя изображен фирменный логотип производителя ГРОЭ, который подтверждает подлинность продукта. Модель имеет одно монтажное отверстие и обладает быстрой системой монтажа. Установка такого смесителя не займет у вас больше пяти минут. Увесистый латунный корпус предполагает закрепление специальной шайбой, которая нужна для монтажа на мойке, которая имеет тонкие стенки корпуса. Фирменный пластиковый аэратор Гроя, защищен от каких-либо загрязнений, экономно расходует воду и обеспечивает низкий уровень шума работы смесителя. Общая высота смесителя составляет 354 мм. Он имеет S-образный излив, высота которого 228 мм. Угол поворота излива составляет 360 градусов, что делает смеситель очень практичным, если использовать его в просторной кухне при установке на мойку, которая имеет две чаши. Также благодаря полному повороту излива можно без каких-либо проблем управлять однорычажным смесителем. Его можно установить в любое удобное вам место и управлять им как правой, так и левой рукой. Специальная технология покрытия от производителя Гроя Starlight защищает смеситель от каких-либо повреждений и коррозии. Это позволяет каждому изделию даже спустя годы использования сохранять свой первозданный вид. Смеситель Гроя Евросмарт Cosmopolitan имеет наружный вид монтажа. Предназначен он для кухонных моек и благодаря своему большому размеру он подходит для моек как с одной так и с двумя чашами. В комплект поставки входит сам смеситель, гибкие монтированные шланги подвода воды, длина 45 см, монтажный набор, который включает в себя все необходимое для быстрой установки смесителя, резиновые прокладки, специальная гайка для монтажа и шаба из пластика для установки на мойку с тонкими стенками, инструкция по монтажу и гарантийный талон. На смеситель действует гарантия от производителя сроком 5 лет. Коллекция смесителей Евросмарт Космополитен включает в себя смесители для раковины, ванны, душа, биде и кухонных моек. Каждая модель коллекции идеально дополняет друг друга и позволяет создать гармоничный, утонченный дизайн во всем доме. Интернет-магазин Керамис является авторизованным дилером бренда Гроя. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные смесители Гроя. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.